Приветствую вас на нумизматическом канале CoinAs. As. сегодня с вами опять я Иса, друзья, сегодня я хочу вам показать несколько американских монет, редких дорогих монет, но прежде чем перейти к видео, я прошу гостей нашего канала подписаться на канал, поддержать нас подпиской, это нумизматический канал, единственный канал, который показывает реальное видео монет. Они а фотографии, как другие каналы. Также у нас есть веб-сайт купли-продажи монет. Ссылку на сайт вы найдете под этим видео. Вы можете перейти по ссылке, как продавать, так и покупать монеты, друзья. Первая монета, которую я сейчас хочу вам показать, это монета 1943 года Линкольн пенни, медная монета. Это очень дорогая монета, друзья. Стоит более миллиона долларов. И каждый коллекционер желал бы приобрести найти такую монету, но такие монеты в ограниченном количестве их было выпущено всего лишь 40 штук, то есть известно о том, что было выпущено 40 штук, из них, из них известно всего лишь 12 монет, которые были проданы, последняя монета была продана в 2012 году за миллион семьсот тысяч долларов. Это рекордная сумма, друзья, и не думаю, что у кого-то есть такие суммы покупать такие монеты. Такие монеты приобретают только миллионеры и очень богатые люди. Друзья, такие монеты не показываются на YouTube, Google. И показывая вам эти монеты, я хочу, чтобы вы тоже видели такие монеты, увидели такую монету сблизи. Как видите, монета в отличном состоянии. Это пшеничный Lincoln Penny. 1943 года. Также эта монета уникальна тем, что это бракованная монета, раздвоенный борт. Как вы видите, сейчас я вам показываю, обратите внимание, эта часть борта раздвоена. Сама по себе эта монета очень редкая, уникальная. А то, что еще и бракованная, эту монету делает очень-очень редкой, друзья. Дальше я вам покажу монету 1859 года, Half Dollar. Американская монета тоже, как вы видите в Монета серебряная, в отличном состоянии, тоже очень редкая монета, очень дорогая монета, стоящая больших денег. Друзья, многие задают вопросы, как продать монеты, как узнать цену монеты. Я посоветую этим людям перейти по ссылке под этим видео на мой веб-сайт. Там есть как и онлайн администраторы, которые ответят на, вам, на ваши вопросы и помогут оценить монету или же продать монету также я благодарю моих платных спонсоров которые платных подписчиков которые все это время время меня поддерживали особый мой привет моим подписчикам из Индии у нас очень много подписчиков из Индии друзья перейдем дальше к монетам это монета 1922 года как вы видите монета Liberty тоже серебряная монета, тоже в хорошем состоянии, друзья. У меня все монеты моей коллекции, я собираю только монеты в хорошем состоянии. Это тоже очень дорогая монета, друзья. У многих есть такие монеты, но среди этих монетах тоже есть бракованные монеты, которые стоят больших денег. Я собираю как и простые монеты, так и бракованные монеты вот эта монета тоже 1979 года Susan B. Энтони тоже бракованная монета стоящая больших денег я не буду сейчас рассказывать об этой монете так как я хочу вернуться к монете 1943 года к линкольн пенни это монета самая дорогая из моей коллекции друзья и у меня ее очень часто хотят купить но я не продаю эту монету так как эта монета в единственном экземпляре я покажу еще раз вблизи эту монету для тех кто никогда не видел такие монеты чтобы увидели эту монету Итак, я хочу поблагодарить всех моих подписчиков которые все это время меня поддерживали особенно тех людей которые досмотрели это видео до конца наш канал наша платформа кое нас, нумизматическая платформа здесь вы как могут новички узнать цены своих монет также и коллекционеры могут продавать монеты покупать монеты на моем сайте есть очень много древних монет старинных монет есть коллекция редких монет которые продаются итак друзья всем большое спасибо за внимание спасибо за то что поддерживали все это время меня я надеюсь это видео вам понравилось так как я тоже стараюсь и хочу чтобы вы отблагодарили меня за мое старание своим лайком, комментом, пишите, я отвечаю на многие вопросы, которые успеваю, а на те, которые я не успеваю, отвечают мои администраторы. Всем большое спасибо, друзья, до свидания.